Всем доброй ночи. Эта змея здесь не случайно, потому что то, что я вам подарю, очень схоже с этой змеей. Обвивает человека со всех сторон, окутывает в туман и заставляет делать то, что человек, другой человек хочет. Морок. Морок, что в переводе э, не совсем может быть и в переводе, а именно в переносном смысле означает тьма, туман, неясность, путанное сознание. Есть работы созданные мной, которые оригинальны, потому как они основаны на моих знаниях, но таких схожих, похожих нет. Есть работы, которые основаны на древних заклинаниях. То есть моя версия среди вот разнообразия этих заговоров и заклинаний, которые идут к нам из древних времен. Версий морока или Марокко очень много, огромное количество, потому как у всех народов мира применялось Марокко. Что такое морок? Если грубо объяснить, это примерно призыв определенных сил, не обязательно темных, определенных сил могут быть и природные силы, которые приходят и начинают внушать человеку то, что тебе нужно. Ну, например, навязать свою волю, внушить, что то, что я хочу, в данный момент очень необходимо, нужно. И человек с полной убежденностью, что ты права, делает то, что ты просишь. Есть любовный морок. Когда внушают человека, человеку, что он любит, что он скучает, что вот эта женщина очень необходима. Она очень схожа с приворотом. Раз, различные, очень много различных версий морока. Во время войны часто знающие люди использовали морок. Когда уходили на фронт, матери, бабушки, а иногда они сами в семье росли и знали эти все манипуляции, так вот, учили солдат, учили своих сыновей, мужей, как нужно сделать так, чтобы пройти незамеченным, как нужно сделать так, чтобы пуля не брала. И очень многие, зная э, заговоры, связанные с мороком, могли запутать врагов, они могли пройти незамеченным, их могли не увидеть. Друзья мои, у колдунов, у ведьм бывали такие моменты в жизни, и с древних времен, и по сей день, когда человек буквально становился невидимым. Его можно, то есть невозможно было вычислить. Его не видели в упор, проходили мимо и не видели в упор. В моей жизни был такой случай. Когда ночью возвращалась домой по глупости, по молодости, мы тогда обеспечены, не думаем ни о чем. Сейчас вспоминая эти годы, эти дни, и просто в ужасе нахожусь иногда из-за того, насколько мы просто не ценим свою жизнь, насколько мы не понимаем, какие опасности могли быть рядом, мы их миновали. Шла домой. Была у подруги, вот вышли и уже как бы засиделись некоторое время. Потом вышли они мне, ну, оставайся, или давай проводим. Да ну, через парк я вот здесь, собственно говоря, через парк мы жили. Я шла, и за мной, значит, рядом трасса, парк. Вот так вот идет лесопарковая зона, и дорога автомобильная. И проезжает дорога, то есть машина, уже час ночи практически, без пяти, может быть, без пятнадцати. Проезжает, и там внутри полно пьяных мужчин. Пьяных, потому что по их разговору, по их поведению было видно, что они либо обкуренные, либо выпили. Ну, в общем, не в нормальном состоянии. Начинает предлагать меня довести. я говорю, «Нет, спасибо». И, естественно, есть такой тип подонков, когда ты им отказываешь, даже если вежливо, они это воспринимают как личное оскорбление. И начали они меня оскорблять, проехали туда, но мое чутье мне сказала, подсказала, что они сейчас проедут обратно, обязательно, потому что на этом не успокоится. И, естественно, это может плохо закончиться для меня. Поскольку лесопарковая зона, ну понятно, что, скажем так, обширная, большая, но побежать в лес ⁇ это безумие. Бежать в лес, потому как куда я пойду, может там еще хуже опасность. А мне идти до дома там пару минут. Мне приходилось там поблизости оставаться, чтобы быстрее добежать до дома. Естественно, они завернули обратно и едут. И я подбежала за деревья, куда я успела, я просто спряталась, стою. Деревья такие средние, скажем так, небольшие, не маленькие, но средние деревья. Там можно найти человека, можно заметить, незамеченным не уйдешь. Они вышли, начали светить чем-то. Я начала читать морок. Который мне пришел в голову. Они прошли мимо меня несколько раз, меня не увидели. И уехали. Естественно, мат-перемат и все такое, но уехали. Проходили мимо меня, они меня не заметили. Прям светили в эти деревья. Я думала, сейчас они меня увидят. Нет. Был случай из жизни моей прабабушки, когда женщины пришли к ней и сказали, что каждый раз, когда они идут там в лес, за ягодами, за чем-то еще, ну, что-то непонятное случается, то вещи у них пропадают, то есть, ну, ведра, еще что-нибудь. Вроде они все там 5-6 человек, они вместе, никого там нету, никого не видят. Пропадает и какой-то Ощущение опасности, чего-то они боятся в этих местах. Но они содержали семью, шли туда за этими ягодами собирать. Но уже начали побаиваться, потому что что-то непонятное происходит. То кто-то споткнется, упадет, что-то случится. В общем, веет из этих мест опасность. И моя прабабушка пошла вместе с ними. И она увидела, прижавшись к скале, мужчину. Оброши весь такой, не очень приятный. И он вот так, прижавшись к скале, стоял и смотрел за ними. Они там купались, все такое. Они не видели его, то есть в упор. И она говорит, разве вы не видите его, он там стоит? Вот когда она показала его, то есть они проходили туда-обратно, ничего не видели. Когда она подошла к этой скале, она увидела вот так, прижавшись к скале, человека. И она говорит, неужели вы не видите, что вот перед вами стоит человек? И когда она указала на него, показала его, за руку взяла, потащила с, подальше из этой скалы от камней, тогда они заметили, что там действительно был человек стоял. Как они его не замечали? Потому что он знал определенные вещи. Он начитывал морок, и эти женщины проходили, и его не замечали. Вот он крал у них там уже собранную там, ежевику, да, в ведрах. Он за ними там подсматривал, что они там делают, а они его не видели. Это очень страшная вещь, с одной стороны. Понимаете, это э, такая сторона, ну, не сказать зловещая, это неправильно звучит, нужная тоже, потому что иногда морок спасает жизнь, чаще всего. Спасает человека от э, опасности, спасает от, может быть, каких-то проблем на работе, начитывает его не замечает. Но с другой стороны, Морок опасен именно тем, что можно это и возло сделать. Но хочу вам объяснить, что вот до такой степени быть невидимкой и прочее может только человек, обладающий силой. И человек, обладающий силой, естественно, обладает совестью честью, моральными критериями. Очень редких случаях, когда, э, ну, человек, скажем, силы может быть обозлен на что-то, может наказывает, может быть, там он приходил не просто так, может быть, попросил у этих женщин чего-то, они, скажем так, не угостили, не помогли, ну, грубо обошлись, и он после этого так наказывал, и такой, может быть. Естественно, это неправильные вещи, но э, без обладание определенной силой, он бы этого делать не мог. Так вот, хочу вам подарить один из версий морока, это моя версия. И хочу вам объяснить, что вы должны мороком пользоваться аккуратно, в крайнем случае, когда другие средства не помогают. Я этот морок назвала «от казенных людей. Я объясню, почему. Можно, конечно, применять его и при любой опасности в других случаях, но в основном этот морок вам поможет от всяких там охранников, которые достают вас, пристают. Это поможет от необоснованных проверок. Когда идут проверять, там, предположим, в торговом центре, заходят везде проверять, к вам не зайдут. Если, скажем так, какие-то жалобы да, обоснован на магазин, может быть, на, где там торгуете или что, чем-то занимаетесь, и вот вот такие есть твари, которые постоянно действуют на нервы, пытаются как-то очернить вас. Различные. На суде может пригодиться. Если вы это начитаете, этот морок, на судью, Начитайте перед тем, как зайти в суд, перед тем, как... То есть во время заседания суда, они же не знают, что вы там делаете, сидите там, спокойно себе, тихо начитывайте, то судья просто будет путаться. Он не поймет, у него вот эта вот чистота мысли уйдет. Помните фильм ⁇ Адвокат дьявола ⁇ где он с языком проделывал ритуал. И обвиняемый не мог слова сказать, он задыхался. То же самое можно начитать на прокурора, на следователя. И дело будет выигрышное. Хочу вам объяснить. Магия помогает в любом случае. Но если вы виноваты в чем то расплата будет обязательна. Если не виноваты, то можете смело пользоваться мороком, и тогда ни за что платить не придется. Просто объясняю, потому что, чтобы не подумали, что можно творить в этом мире все, что угодно, а потом взять, пользоваться ритуалом и все обойдется. Это для тех дураков, которые все время говорят: вот, а если вот там ребенок возьмет, вот подберет, начитает, на кого-нибудь сделает смертную порчу. И вы думаете, что? Духи мироздания, эти древние силы подчинятся ребенку и сделают, как он хочет? Конечно же, нет. Для того, чтобы силы подчинялись человеку, в этом случае они вам не подчиняются, они вам помогают, потому что я дала вам этот ритуал. Они подчиняются мне. А поскольку это моя работа, подаренная вам, естественно, через меня они вас слушают и помогают. Но сами по себе силы, подчиняется только людям зрелым, людям, которые правильно поступают, людям, которые правы в этой ситуации, понимаете? То есть слушаются, помогают, да, так правильнее будет. Итак, пользуйтесь этим аккуратно и только по назначению. Во время опасности, если вас ни за что обвиняет в чем-то. Если вас вызвали куда-то, а вы не виноваты, там, на допрос еще куда-либо. Если суд, и вы не виноваты, ну, вас пытаются осудить. Далее, от проверок и прочее. В основном на это нацелено. Но может помочь и от директора несправедливого, там, какого-то обвинения на работе и прочее. Это влияние на человека. Итак, моя версия Морока. Почему моя версия? Потому что, еще раз объясняю, есть ритуалы уникальные, неповторимые. Есть ритуалы, основанные на древних знаниях. То есть они все основаны на древних знаниях, но есть много версий Морока. То есть Морок – это такое понятие, которое было много тысячелетий и есть. Почему многие работы, ведь у меня я не одна, кто ритуалы издает, да, и заговоры, и книги по магии, почему многие книги по магии просто пустот света, собственно говоря, они вроде есть, но они не работают. Во-первых, потому что авторских именно книг... Я практически не встречала. В основном это собранное народное творчество. И на этом спасибо. Это тоже замечательно и прекрасно собрать. Это Тоже работа огромная. Во-вторых, многие из них, да и основное количество из них далеки от магии. Они понятия не имеют, что такое магия. Они очень литературно, красиво объясняют, очень необычно там это все обрисовывают. Но к магии они отношения не имеют, поэтому не знают, что такое ключи. И поэтому многие работы лишены ключей, и вот они не работают. Они красиво созданы, красиво звучат, переделаны красиво, может, где-то да, из народного творчества взято, но они не рабочие именно по этой причине. А я, понимая магию, зная, скажем так, внедряю в свои работы те самые ключи, которые заставляют заговор работать. Итак, читать нужно три раза и спокойно, собственно говоря, делать свои дела. Идти куда нужно, пройдете, на суде это все начитать, перед судом начитать и сидя в судебном заседании начитать. Вы обморочите их, окутайте этим туманом. Ясность их ума ясность мысли пропадет, а когда человек выигрывает процесс, как-то он ясно, четко объясняет свою позицию. Если он не может объяснить, предоставить какие-то доказательства и прочем, проигрывает и процессы, и споры, и все, все что угодно. Вот в чем основная, да, основное направление всего этого. Итак, начнем. Призываю я Марокку, иди, приди, меня послушай, и мне послужи, и мне помоги. Найди его, Марокко, найди запада и с востока, с юга и с севера, сверху и снизу, с ветреной и подветренной, запада и с восхода, О, извиняюсь, захода и восхода, неправильно прочитала. Видимо, устало, сказывается закатой восхода. С любого бокос голову заморочь, отведи глаза. Проказу морочную призываю и прямо к цели направляю. Съешь его мысли чистоту, а взамен ему дай пустоту, чтобы он, как младенец стал, речам внимал и ни черта не понимал. И мне всецело подчинился. Заклинаю. Еще раз. Призываю я мороку. Иди, приди, меня послушай, И мне послужи, и мне помоги. Найди его морока, Найди с запада и с востока, С юга и с севера, сверху и снизу, С ветреной и подветренный, С заката и с восхода, С любого бока. Голову заморочь, отведи глаза,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 Начитывайте, глядя на этого человека, или перед тем, как зайти, подойти, читайте и называйте имя этого человека. Или хотя бы говорите «охранник». Он, да, охранник. Он, судья, прокурор и так далее. Ну, участковые, не знаю, проверяющие, чтобы это было нацелено и направлено. Теперь вы понимаете, почему... Никогда ни к одной ведьме ничего невозможно применить, никак невозможно навредить ни одному казенному властимущему человеку. Потому что она знает определенные вещи, которые достаточно начитать, и с ней никто ничего не сделает. Призываю я Мароку, иди-приди, меня послушай, и мне послужи, и мне помоги. Найди его, ну, например, директором, да, имя.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 Заклинаю, используйте только для добрых целей, и все будет хорошо. Всем удачи!